Мы себя познаем, потом мы с собой управляем, мы себя реализуем. Кажется, здесь еще больше мы с помощью воли затягиваем. Что мы затягиваем? Мы затягиваем на самом-то деле, я красным изображу, энергетический поток. Энергия есть всегда, но когда мы начинаем ей управлять, мы направляем ее в очень конкретное русло. Понимаете? И с точки зрения «я себя реализую», здесь у нас этап возможностей. Но возможности чем характеризуются? Тем, что мы все равно должны будем выбрать, в какую дверь войти. И уже реализация всегда говорит о том, что есть специализация. То есть еще больше стягивается. Но когда вы в очень быстрое узкое русло запускаете огромный поток энергии, он приносит вам абсолютно реальный результат. И, конечно, если вы будете здесь разбрасываться, пытаясь сделать все, это невозможно. На периоде реализации нельзя разбрасывать, нельзя быть всем. Всем можно быть на этапе познания, а на этапе реализации вы выбираете в отдельный промежуток времени отдельную возможность и ее реализуете, реализуете через нее себя. Самореализация реализация, себя, реализуй себя, невозможно без Неких задатков мужской способности структурировать, то есть структурировать время и пространство. Ограничивать, вернее, нарезать общее целое на кусочки. Играть этими кусочками. Это все левое полушарие может делать. Анализ информации классификация информации, методы индукции, дедукции. Вот все, что касается мышления нашего логического, которое принято, на котором мы с вами общаемся, оно и исходит из левого полушария и является эм, частью мужской пути реализации. Думать и делать. Невозможно открыть салон, если женщина не умеет думать, если она не может делать. Но... Она никогда не откроет хороший салон, если у нее нет способности быть и чувствовать, потому что э, она интуитивно понимает, какую пенсифлюшку где повесить, какой аромат где получить, как это должно быть с точки зрения состояния души. То есть, в идеале хорошо, когда вы используете и свое женское, и свое мужское, это помогает вам структурировать тоже энергию, кроме воли, которая все это удерживает. И в конце концов, когда вы себя реализовали, это не значит, что поставили жирную точку, это значит, что вы находитесь в процессе устойчивой реализации, вы знаете, кто вы, вы знаете, что вы делаете, вы знаете, как вы это делаете, вы знаете, зачем вы это делаете. Вот в этот момент происходит четвертый замечательный пункт.